Тайный портал пройдешь, премия будет в новом Году. Это 100% работа. Кто говорил, что Я застрял. застрял. Ой, обратно. Я Сейчас ну, так она и будет. Да. Ты пошла маму выручать, чтобы она там устряла. Мам, Ты самая смелая. Все отлично. Можно проползать? Да. Все? в доме.